Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака «Стрелец» на январь 2020 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, спешу поделиться с вами очень хорошей новостью. В этом месяце стартует новый набор в мою школу астрологии. Поэтому, если вы хотите научиться анализировать натальную карту от А до Я, то приглашаю вас присоединиться. Это можно сделать либо через мой сайт, либо написав на почту. Данные я оставлю в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Дорогие стрельцы, в январе 2020 года у вас будет полностью... Заполненный второй сектор гороскопа, который отвечает за финансы и ценности. Поэтому определенно, что январь можно назвать месяцем серьезных финансовых решений. Но также это будет период, когда ваши ценности меняются. И не удивляйтесь, если, например, вы раньше считали ценным что-то одно, и в этом месяце обнаружите, что у вас происходит глобальная переоценка ценностей. Эта тенденция могла начаться еще в декабре прошлого года и у некоторых даже немножко раньше, но э, сама причина этого будет очень ярко ощущаться в январе месяце. И, конечно же, в этом гороскопе мы рассмотрим эту тему подробно. С 1 по 6 число Меркурий и ваш Управитель Юпитер будут соединяться с Южным узлом в вашем секторе финансов. Для вас это очень благоприятное время в плане коммуникации на тему финансов. Это может быть обсуждение важных финансовых вопросов, распределение денег. Это может быть период, когда появятся новые финансовые возможности, которые связаны с вашей работой. Это может быть возможность что-то купить очень выгодно или продать. Это период, когда в вашем окружении может появиться новый знакомый человек, который даст вам очень полезную идею. Но также это период, когда вы можете всерьез обдумывать что-то важное — что связано с деньгами. В любом случае, это будет актуально на протяжении всего месяца. Но для вас начало месяца обязательно должно предоставить какие-то дополнительные возможности. И для того, чтобы эти возможности получить, вам нужно общаться с вашим окружением активно, задавать вопросы, узнавать какую-то информацию. Также это может быть для некоторых стрельцов период подписания каких-то бумаг или подготовка к тому, чтобы подписывать определенные бумаги и соглашения. 3 числа Марс ⁇ планета активности ⁇ переходит в ваш знак на полтора месяца. И это значит, что в ближайшее время вам нужно по максимуму проявлять свою инициативу. Энергия Марса связана с желанием получать то, что вам нравится, то, что вы считаете нужным. Не ждать, пока вам предложат, не ждать, пока предоставится удобный случай, а действовать прямо здесь и сейчас. И в принципе, если вы будете придерживаться такой стратегии, то можно сказать, что ближайшие полтора месяца будут для вас очень продуктивными и результативными. Это период, когда вы можете себя ощущать, будто бы вы наэлектризованы. В некоторые моменты вы можете испытывать раздражение. Скорее всего, вас будет очень легко вывести на эмоции. Но в то же время, если вы настроитесь на работу и будете направлять эту энергию в конструктивном направлении, то и эмоциональный фон будет намного спокойнее. В период с 3 по 5 число Марс будет делать благоприятный аспект к Хирону. И это очень хорошее время для распределения энергии в двух, а то и в трех направлениях. Это период, когда вы можете ставить перед собой несколько задач, и вам удастся их сочетать и успешно продвигать свою деятельность в нескольких направлениях. 7 и 8 числа будет наблюдаться очень сильное влияние планеты Нептун. Это связано с тем, что и Солнце, и Меркурий будут делать к этой планете аспект. Нептун очень часто дает ощущение расслабленности и желание отключиться от мира и погрузиться в свой собственный мир. В вашем случае это может быть желание провести время только с семьей, только в окружении самых близких людей. Это может быть желание побыть дома. Также этот период, скорее всего, будет связан с покупкой подарков для ваших родных. И в данном случае вы можете даже разгуляться. То есть будет большая щедрость и желание приобрести что-то такое, что будет действительно актуальным для того человека, которому вы будете этот подарок дарить. 10 числа будет полутеневое лунное затмение в знаке РАК в 20 градусе знака РАК в вашем восьмом секторе. Этот сектор тоже отвечает за финансы. В принципе, мы видим, что финансовая ось актуальна для вас на протяжении этого месяца. Данное затмение делает акцент именно на темы семейного бюджета, каких-то крупных финансов, Поэтому вы и можете принимать серьезные финансовые решения касательно покупки или продажи чего-то. Ведь лунное затмение — это всегда либо завершение какого-то процесса, например, вы долго собирались что-то продать, и наконец-то это получится, либо это кульминация в каком-то деле, то есть вам нужно будет обсудить какой-то вопрос. Также восьмой сектор связан с смелостью и с процессами трансформации, каких-то внутренних перемен. Поэтому не исключено, что это лунное затмение сделает так, что вы будете более равнодушно относиться к каким-то темам. Например, если вас что-то очень сильно ранило, беспокоило или обижало, и это происходило просто по той причине, что вы не могли относиться к этому равнодушно, то в это... Затмение, вы сможете изменить свою точку зрения и фокус внимания перевести на какие-то более личные темы. Поэтому, скажем, в этом месяце будет идти смещение от глобального к личному, и вас будет больше интересовать то что касается непосредственно вас ваши ресурсы ваши ценности и ваша семья 11 числа уран планета неожиданностей разворачивается в вашем шестом секторе и уран может в середине месяца принести вам какой-то сюрприз на работе это может быть связано с изменением графика вашей работы или изменение условий труда в любом случае будет идти волна перемен, какие-то новшества могут быть связаны с вашими обязанностями. Это может также касаться и рутинных обязанностей, например, домашних обязанностей, что вы перестанете выполнять определенный вид работы в связи с какими-то обстоятельствами, которые изменятся. Есть также очень хорошая новость, что сразу после разворота Урана все планеты не ретроградно, не движется вперед. И поэтому вторая половина месяца это очень эффективное и результативное время, которое подходит для новых начинаний, а также для смелых решений. Тем более, что с этого момента коридор затмений уже закрывается, и поэтому энергетический фон будет намного спокойнее. И это действительно будет располагать к тому, чтобы приступать к действиям, а не разбираться с какими-то внутренними ситуациями. С 12 по 13 число будет силовая точка января. Сатурн соединяется с Плутоном. Я об этом соединении снимала видео уже несколько месяцев назад. Оно, безусловно, будет влиять на ту политическую, экономическую ситуацию, которая есть в мире, но также это соединение будет влиять и на каждого человека отдельно. В данном случае у вас эм, это соединение будет в секторе финансов. Поэтому в целом эм, это может быть поиск новых способов заработать, это может быть смена работы, особенно если вы очень долго занимались чем-то одним, около 10 лет или больше, то в этот период вы можете менять свои ценности и вы поймете, что эта работа вас не держит, вы найдете себе что-то другое. Это может быть также связано с переменами в бизнесе. Это может быть связано с тем, что вы будете, опять таки совершать серьезные покупки или продажи. Помимо соединения Сатурна и Плутона, как раз в это время к ним присоединяются еще Меркурий и Солнце. Поэтому любые вот такие финансовые темы, они будут очень тесно переплетаться с важными обсуждениями, с встречами, переговорами. То есть это будет ситуация, которая будет происходить достаточно явно. Это то, что вы будете обсуждать, а не то, что будет только у вас внутри, и вы будете размышлять над этим. То есть, в принципе, уже начиная с января, активно проявляют себя тенденции, которые будут в 2020 году ключевыми. Поэтому обращайте внимание на то, что происходит в январе, особенно в середине этого месяца. Скорее всего, данная тема будет для вас актуальной больше, чем полгода. 13 числа Венера переходит в Рыбы в ваш четвертый сектор, и Венера в Рыбах будет примерно 3 недели. Это очень хорошее время для того, чтобы больше быть дома, наслаждаться домом, уютом, комфортом, домашним семьей, родными. Это, в принципе, очень благоприятная обстановка в семье, когда все друг друга понимают лучше, чем обычно, когда есть желание обсуждать какие-то вопросы. Ведь Венера ⁇ это планета дипломатии, поэтому любые ситуации будет намного легче обсудить. Даже если они не совсем приятные, все равно Венера даст возможность найти выход и быть более открытым по отношению к членам вашей семьи. Правда, сразу после перехода Венера будет делать благоприятный аспект Курану, и это может повлиять таким образом, что произойдет какое-то приятное, но неожиданное событие. Например, гости, которых вы не ждали, но которых рады видеть. Это может быть встреча с родственниками, которых вы давно не видели, или просто весточка от тех людей, которые живут где-то далеко. 16 числа Меркурий переходит в Водолей, ваш третий дом, на три недели. Меркурий в Водолее — в третьем доме будет давать вам живость ума, непоседливость. Это, в принципе, хороший период для того, чтобы больше общаться, больше ездить на небольшие расстояния. Это хорошее время для того, чтобы обучаться вождению или активно применять свои Знания и набираться практических навыков. Это хороший период для начала обучения, для того, чтобы в принципе даже самообразованием заниматься. И поскольку третий сектор отвечает также за наших близких родственников, то это может обозначать, что вы просто будете больше общаться с кем-то из ваших родственников. В период с 16 по 18 число могут быть какие-то форс-мажоры на работе. Это будет связано с тем, что Меркурий будет делать напряженный аспект Курану в вашем секторе работы. Поэтому желательно в этот период времени быть готовыми к импровизации, к тому, чтобы решать любые вопросы по мере их поступления. 19 числа Венера будет в благоприятном аспекте с лунными узлами. Это очень интересный день. Венера будет находиться в вашем четвертом секторе семьи недвижимости. И этот день обязательно должен принести вам подарки в виде положительных эмоций, приятного времяпровождения с вашей семьей или просто выгодных покупок для дома. 20 числа солнце переходит в знак водолей ваш третий сектор и солнце будет месяц находиться в этом секторе. оно поможет прояснить ситуацию касательно вашего окружения, с кем стоит общаться, с кем не стоит, какую информацию стоит говорить, какую не стоит. Также это хорошее время для подписания любых бумаг для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе, изучить его от а до я. Солнце будет еще больше придавать пытливости вашему уму, поэтому в целом это будет довольно любознательный период, и вы будете готовы к усвоению какой-то новой информации. 23 числа Венера будет делать секстиль к Юпитеру. Это очень удачный в финансовом плане день. Он может проиграться как просто э, щедрость с вашей стороны, желание сделать какие-то покупки, подарки кому-то. Но точно так же этот аспект может работать и в обратном направлении, что получать подарки будете вы. 24 числа будет новолуние в Водолее, в вашем третьем доме. Это будет первое новолуние после затмений, и оно действительно поможет вам открыть какую-то новую страницу в вашей жизни. Это может быть связано с вашими взаимоотношениями, с братом, с сестрой, с вашим окружением. Это может быть какая-то новая страница, связанная с тем, что вам нужно будет куда-то ездить время от времени, или что вы решите купить автомобиль. В целом, третий сектор отвечает также за информационное поле, поэтому может обновиться ваше окружение или вы будете менять стратегии своего общения. 25 числа Меркурий будет делать секстиль к Марсу, и это очень эффективный аспект для того, чтобы обсудить какой-то вопрос и сразу же начать применять полученные знания или подсказки на практике. Это аспект, когда ваши действия полностью синхронизуются с тем, что у вас в голове, с тем, что вы думаете. И это будет период, когда вы захотите сразу же воплощать задуманное в реальность. Единственный момент, что будьте повнимательнее и поосторожнее на дороге, так как может быть, желание везде успеть, и из-за этого вы можете быть не настолько внимательны, как хотелось бы. 27 числа Лилит переходит в Овен, ваш пятый сектор. Лилит будет в Овне 9 месяцев. Если вам интересно узнать более подробно, что принесет этот транзит, то напишите мне в комментариях. Если эта тема будет востребованной и интересной, то я обязательно сниму об этом отдельное видео. 27 числа Венера будет в соединении с Нептуном и одновременно будет делать квадрат к Марсу. Поэтому в конце месяца желательно сделать передышку, тайм-аут. Это неблагоприятное время для того, чтобы решать вопросы, связанные с земельными участками, недвижимостью, Воздержитесь от продажи и покупки квартиры, если у вас это намечается. Точно так же желательно не решать всерьез какие-то семейные вопросы, а выждать правильное время и уже в феврале заниматься вот решением подобного рода ситуаций. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Приходите ко мне на обучение в мою школу астрологии. И до скорых новых встреч в новых видео. Пока-пока!